Сегодня в фитнес-клубе «Кинг Алексеевка» проходили чемпионат Украины по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму лежа Федерации Пауэрлифтинга Украины рав 100%. Это заключительный старт сезона в отдельных дисциплинах пауэрлифтинга. И сегодня на помосте Харькова собрались сильнейшие спортсмены в этих дисциплинах со всей Украины. Стоит отметить Пономаренко Алексея и его абсолютный рекорд в Федерации в подъеме штанги на бицепс 100 кг 500 грамм. В становой тяге, как всегда, лучшим оказался кривоконе Владислав. К сожалению, в этот раз без абсолютного рекорда Украины, но, тем не менее, с первым местом в абсолютном зачете. Хочу пригласить спортсменов, зрителей и просто людей, интересующихся тяжелыми видами спорта. В декабре также в фитнес-клубе «Кинг Алексеевка» состоится чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. на этих соревнованиях по бицепсу. Принимаю первый раз участие. Готовились с тренером до этих, до этих соревнований 4 месяца. Хотели как бы установить и снять рекорд Дмитрия Головинского. Немножко как бы перенервничал, сопереживал как бы. Ну ничего страшного, как бы, будем стремиться, есть еще к чему. И снял рекорд, РАФ 100, половиной килограмм. Исходя из сегодняшних соревнований, то мы поставим новую цель. Надеюсь, что без травм обойдется данный турнир новая цель будет заключаться в том, чтобы все-таки фамилия Пономаренко Алексея звучала как рекордсмен Украины, абсолютный рекорд по строгому подъему на бицепс не только в Федерации РАВ 100%, но и во всех существующих федерациях пауэриккинга, которые действуют в Украине. Даже если что, может даже и дотянем до мирового рекорда, там, дай бог. Организация данного турнира мне очень понравилась и я доволен очень масштабно, очень... Грандиозно. Люди очень приветствуют и очень встречают и, и поддерживают. Очень благодарен тренеру, что он меня подвел к этому турниру. И потом, и, и нервами, может, немножко. Ну, достигли. Ну, не то, что хотели, но ну, все равно достигли. Я занимаюсь пауэрлипингом около 10 лет. Моя любимая дисциплина – это становая тяга. Узнал о том, что будет проводиться Кубок Украины в Харькове, решили приехать. Потянул 262 килограмма. Занял первое место в своем весовой, своей весовой категории и второе место в абсолютном первенстве. Спасибо организаторам. Приятная обстановка, приятный дружный коллектив. Спасибо за то, что приняли хорошо. В дальнейшем буду приезжать, буду принимать участие и устанавливать новые рекорды и новые победы. Второй раз был проведен совместный чемпионат по пауэрлифтингу совместно с РАЛ-100 на базе фитнес-центра КИНГ. Постарались создать комфортные условия для спортсменов, зону разминки и зону для выступлений создали. Надеюсь, всем понравилось. Желаю новых успехов, новых рекордов, здоровья, чтобы не было травм никаких. А также приглашаю в декабре на очередные соревнования здесь, на базе КИНГа по пауэрлифтингу совместно с РАЛ-100.